Всем привет! С вами Кинг Вестинг. Сегодня я вам расскажу самое главное о биткоине. Биткоин – это цифровая форма денег, но в отличие от обычных фиатных валют долларов, рублей, гривен или евро, к которым мы так все привыкли. Он не находится под контролем какого-то банка или организации. Вместо этого управление финансовой системой биткоина – это тысячи компьютеров, распределенных по всему миру. Любой может принять участие в работе этой экосистемы после установки определенных программ с открытым исходным кодом. Основное качество, которое делает биткоин таким привлекательным, так это то, что его нельзя подвергнуть цензуре. Средства нельзя расходовать более одного раза. А транзакции можно совершать в любое время из любой точки мира. Биткоин является децентрализованным, устойчивым к цензуре, безграничным и безопасным. Безграничие сделало его крайне привлекательным для таких случаев использования как международные денежные переводы. При условии нежелания пользователя раскрывать свои личные данные, используя псевдоним. В случае с использованием дебетовой или кредитной карты используются ваши настоящие данные. Плюс к этому всему это минимальные комиссии. Например, чтобы мне перечислить деньги с одной карты на другую, нужно заплатить около 1 доллара комиссии за транзакцию, которая Меньше 30 долларов. Биткоин получил прозвище «цифровое золото» из-за ограниченного количества доступных монет. Некоторые инвесторы рассматривают биткоин как средство сбережения. Холдеры считают, что ценность биткоина со временем только продолжает расти. Слово холдеры пошло от слова hold. В переводе hold это держать. Не забывайте, что есть группа в телеграм-канале, где собрались такие же инвесторы, как и мы с вами. В группе мы постоянно проводим лекции, эфиры, даем точки входа, есть список активов для получения хорошей прибыли. Постоянно развиваемся и совершенствуемся. Если вы хотите в группу, пишите мне в телеграм. Ссылка в описании. Как работает биткоин? Все участники сети имеют наличие копии базы данных, которые хранятся на их устройствах, а также они постоянно контактируют друг с другом для синхронизации новой информации. Например, есть 1 миллион участников сети биткоина. Я решаю своему другу Диме перечислить 1 биткоин. Я это делаю. И в моем реестре появляется моя транзакция на сумму 1 биткоин. Но кто кому перечислил узнать очень сложно, но реально. И этот реестр предоставляет собой вид базы данных и его название в системе Биткоина – блокчейн. И он же синхронизируется со всеми участниками. Мой перевод одного биткоина фиксируется и навсегда остается в блокчейне. Чтобы добавить новую информацию о всех транзакциях, блокчейн биткоина использует специальный механизм под названием майнинг. Именно благодаря этому процессу новые блоки транзакций, которые совершались, фиксируются в виде записи в блокчейне. Майнинг – это как бы синхронизатор записи в блокчейн всех транзакций, которые совершались с биткоином. Биткоин имеет ограниченное предложение в размере 20 1 миллиона штук еще не все единицы находятся в обращении единственный способ создавать новые монеты это процесс под названием майнинг майнинг позволяет участникам добавлять блоки в блокчейн для этого они должны направить всю свою вычислительную мощность своей видеокарты для решения определенной криптоголоволомки первый кто найдет соответствующее решение и сформирует действительный блок получит вознаграждение но уже поздно малить На сегодняшний день майнинг биткоина требует значительных инвестиций. Не только в оборудование, но и в электроэнергию. Если у вас нет доступа к нескольким майнинговым установкам и дешевому электричеству, вы вряд ли сможете выйти прибыль, добывая биткоины. Для того, чтобы сформировать блок, необходимо большое количество ресурсов. А чтобы проверить его действительность, минимальные. Если кто-то попытается обмануть сеть и добавить недействительный блок, такой запрос будет немедленно отклонен, и майнер не получит оплату за майнинг. Награда, которую зачастую именуют как вознаграждение за блок, состоит из двух компонентов – Это комиссии, связанные с транзакциями и Субсидия за блок Блочная субсидия является единственным источником свежих биткоинов. Каждым добытым блоком добавляется единица в общее предложение монет. Сколько времени занимает майнинг одного такого блока? Блоки майнятся примерно 10 минут. Какое количество битка? Уже добыто плюс-минус 90%, но для производства оставшихся биткоинов потребуется более 100 лет. Это связано с такой функцией под названием Halving, задача которого состоит в том, чтобы постепенно уменьшить вознаграждение за добычу этих блоков. Халвинг – это событие, которое уменьшает вознаграждение за блок. Как только происходит халвинг, награда, которую получают майнеры за валидацию новых блоков, делится на двое. После того, как происходит халвинг, майнеры получают только половину того, что майнили раньше. Когда только запустили биткоин, майнеры получали по 50 биткоинов за каждую валидацию блока. За все время существования биткоина было только три халвинга. Первый халвинг произошел 28 ноября 2012 года, в этот момент сократил субсидию блока с 50 до 25 биткоинов. Второй халвинг состоялся 9 июля 2016 года. И тогда субсидия сократилась с 25 до 12,5 биткоинов. И последний халвинг, который состоялся в мае 2020 года, снизил награду до 6,25 биткоина. Вы можете проследить определенную закономерность, обращая внимание на даты. Халвинг происходит каждые 4 года. Халвинг происходит каждые 210 тысяч добытых блоков. Механизм работы халгинга обеспечивает экономический стимул более чем на 100 лет. Как зарабатывать на биткоине? В основном долгосрочные инвесторы покупают и холдят биткоины, то есть просто его держат, предполагая, что в будущем он подорожает. Другие же предпочитают активно торговать им в паре с другими криптовалютами, чтобы получать прибыль в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Является ли биткоин анонимным? Увы, биткоин не анонимен. Поначалу биткоин может показаться анонимным, но это не так. Блокчейн биткоина является общедоступным и любой может посмотреть любую транзакцию в сети. Ваша личность не привязана к адресам вашего кошелька. Насторонний зритель, располагающий необходимыми ресурсами, может связать их вместе. Точнее было бы утверждать, что биткоин является псевдонимной валютой. Биткоин-адреса видны всем, а имена их владельцев нет. Только псевдонимы. Тем не менее, система является относительно приватной. И существуют методы, которые еще больше затрудняют сторонним зрителям процесс определения движения биткоина. Будущие обновления могут значительно повысить приватность. Вот и все, что нужно знать о биткоине. Лично я инвестирую в биткоин как долгосрочный инвестор и жду прибыль от повышения цены. А если вы хотите тоже инвестировать в биткоин, вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на платформе Binance и получить хорошую скидку на торговые комиссии. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам Удачных инвестиций. Всем пока.